В Министерстве природных ресурсов России рассчитали, что легкая нефть закончится в 2044 году, а плотность тяжелой нефти не позволяет применять традиционные методы извлечения. Исследования, призванные решить проблему, начались в Казанском университете еще в 2014 году. Позже разработка Сергея Сиднова по повышению эффективности тепловых методов нефтедобычи с применением катализаторов получила грант президента России. Казанский федеральный университет является лидером в этой области – Посмотреть, если на цитирование, на публикационные работы в Скопусе, там авторы нашего университета, ну, в, так скажем, в топе, там, в, на более высоких позициях, чем остальные. Наша цель – это, э, не, не, так скажем, незначительно э, снизить связку за счет того, что мы будем просто ломать, ломать вот эту вот высокомолекулярную систему, это нефти и тем самым будем улучшать ее компоненты состав и снижать ее вязкость необратимо. То есть она дальше повышаться уже не будет. И тем самым излечение будет проще. Такой способ добычи высоковязкой нефти позволяет обойтись без дополнительных затрат. Используя то же оборудование, что и для излечения легкой нефти, ученые закачивают скважину реагенты. Плотная смесь из смол, парафинов и других примесей разжижается, позволяя получить черное золото. Наши разработки уже применяются на месторождениях «Татнефть» здесь, в Татарстане. В 2018 году была проведена опытно-промышленная партия каталитических систем наших, закачанных в Татнефть, И годом позже была закачана на основе никеля композиция на месторождении «Кубы». Это бока Дохарука, месторождение, разрабатываемое компанией «АО «Зарубежнефть». Разработка ученых Казанского университета еще совершенствуется, но уже показала хороший результат. Компания ⁇ Зарубежнефть ⁇ запросила новую партию реагентов. Закачка должна состояться в следующем году. Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз.